Здравствуйте. После расширения проема ворот необходимо оштукатурить поверхность стены или, так сказать, сделать откос у двери. До этого выровнял плоскость оштукатуриваемой поверхности с минимальными выступами и закидал раствором большие упадины. Раствор буду использовать цементно-песчаный с добавлением извести. Соотношение и пропорции данного раствора таковое. Два ведра песка. Пол ведра цемента и 2 кг сухой извести. Сухую смесь перемешал между собой. В воде растворил известь и добавил необходимое количество ее в сухую смесь. Вот такой получился раствор средней вязкости. Сухой консистенции раствор не пойдет на первую наброску о штукатуриваемой поверхности. Необходимо, чтобы он в таком состоянии забивал все щели, которые здесь есть. До этого поверхность стены была прогрунтована. Так как поверхность которая у меня небольшая, то наброску раствора буду наносить мастерком. Начинаем снизу. Для начальных показываю, как необходимо набрасывать раствор на стену. Приближаясь к поверхности стены, мастеру как бы разворачиваем, освобождая раствор с него. Раствор по инерции летит прямо на стену и прилепляется к ней. Вот таким способом накидываем раствор на стену не более двух сантиметров. так как в растворе присутствует известь, то в короткое время этот раствор высыхает и не дает трещин. Все вот такую наброску раствора сделал беру полутер, смачиваю его водой и проводим стяжку набросанного раствора волнистыми движениями. снизу вверх и таким способом уштукатуриваем всю поверхность стены все. Черновая штукатурка стены произведена. Теперь необходимо завести угол и начнется затереть эту поверхность. Берем правило или другую ровную рейку, ставим на одну сторону угла, закрепляем ее. Но я закреплять не буду, буду придерживать ее одной рукой. Разводим раствор до жидкого состояния и наносим на поверхность оштукатуренные стены в то место, где видим, что необходимо добавить его. Затирку стены начинаем сверху. Берем руки терку и круговыми движениями затираем поверхность стены. При таком составе раствора это все хорошо поддается. Если раствор плохо затирается, то при необходимости смачиваем его водой. Эта сторона почти готова. Низ буду потом доводить. Снимаю правило и при необходимости выравниваю и эту сторону. Все, угол заведен и стена оштукатурена. Так как толщина наносимого раствора внизу и вверху более 2 см, то придется немножко подождать, когда она подсохнет. Все необходимые работы по оштукатуриванию стены у проема двери завершены. Теперь сделаем краткий обзор этой поверхности. Все ровно и угол заведен по вертикали. После завершения работ по штукатуриванию поверхности стены, необходимо дать время подсохнуть ей и можно приступать к другим работам над ней. Каждый желающий сам сможет проделать подобную работу. Здесь трудного ничего нет. С вами был канал Делаем Сами 36. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.